Этот август проносится словно по старому стилю Как подарок пред тем, как войти в башвачевскую осень Я сижу на гранитной плите и сжигаю свой стилус Будто грек, навсегда позабывший дорогу народа Промелькнули в окне города разноцветной фронтлентой, Не оставив в плацкартном чуду шанса воспоминания. Я последний поклон отдаю уходящему лету, Против всяких примет, сохранившему теплым дыханием. Может, так не случится, Что дорога завяжется в поле петлей, Может, черная птица и летит не за мной. Может, тихое слово снова станет важнее слепой суеты под небесным покровом. Да прибудешь и ты, да прибудешь и ты. Я, наверное, выпал случайно сквозь сестры спицы. Если так посмотреть, То почти ничего не поранил. Но гремящий экспресс Так бесцельно, безжалостно мчится, Укрывая в утробе своей Не нарушивших правил. И на этом пути Остановок отныне не будет, еще пару забьют костылей кольцевая замкнется вопреки представлением простым а банальлейшем круге этот поезд уже никогда никуда не вернется может так не случиться, что родник переполнится Мертвой водой заиграют зорницы над уснувшей страной, где гуляет Ванюша, по крутым берегам над холодной рекой. Может так не случиться, ни с тобой, ни со мной, ни с тобой, ни со мной. же у нас сегодня шалят немножко персонажи со страниц Федора Михайловича. Всевозможные то свет включат, то в коробочку фанят. Мы их сейчас прогоним. Я не буду произносить это слово вслух сегодня. Ягоды летний дождь, чаще теманую, по крутому яру да через рожь, Завочу, И рассыпал, поедет жемчуга, соберет лишь что духов в карманах гуляет ветер над грехою встанет, моста стадуга, Проходи, коль светел Ой, люли, люли, дай, люли. хуй, луй, луй, корабли. луй, луй, белые паруса В небесах На столе скатерть белую. Прилетали гости к в октябре гуси-лебеди. Кружевом падал на земле птичий бог, Укрывал надежно от южной стужи поля пустые. Пела метель шальная, ей на ночь вслух Песни озорные. Ой, люли-люли, да, ой, люли! Косы русые до земли, Чудо в девичьих-то глазах и рюзах. Иди по ягоды в летний дождь чаще темную, по крутому яру да через руш залоченную и собери по ельникам жемчуга, если не грешил до сих пор в карманах влает ветер. Видишь, над речкой встава моста дуга, Проходи, коль светел. Ой, люли-люли, да ай, люли, Для кого же те корабли? Чудо белые паруса в небесах. Чуть, чуть погромче гитару сделать пожалуйста сейчас будет такая лиричная песня За гор темной скатертью А звезда устала играть в дочки матери И стрелою яркой мчалась за облако За кисельный берег студеное молоко, Где баюкает волной Легкий чел на река неспешная, Где ждет милого домой безутешная? Постучалась птица в окно, не случайная, Растеряла птица в лесу малых деточек, Все звала родимых, крича от отчаяния, Возвращала чаще из гнездышка веточки. Где закручены стволы, Где не виден свет под кронами, Яской пряжею смолы Ветви скованы, Расцарапал зверь мою дверь черной лапою, Грыз по руку ворча за калиткою. Захотелось зверю покоя под лампою, Заело зверю скитаться коликаю, где тревога и полна, где кругом трава не смятая. И опять идет война, распроклятая. Песня, появившаяся на Байкале. Собственно, там, Сначала я ее думал назвать «Детям птиц», потом понял, что будет альбом новый, так называться. И мы ее уже записали, надо сказать, в студийном варианте. Скоро будет краудфандинг объявлен тоже. Мы уже почти готовы к этому событию. Ну и надеемся, что вообще соберем мы это дело все быстро, а по крайней мере хочется очень, чтобы в феврале этот диск к концу февраля уже появился на этом свете. Шел из страны рукотворных пещер, Где клокочет глухое зло, Где вкусившие кровь величают химер И не слышат небесных слов. Я шагал по пути, он уже темнел, Так отрава брала свое. Каменели ступни, язык мой немел И сжимался в конце проем. Веки смыкались, щебень дробил висок Был безымянным черный сухой песок Осталось сил, я споткнулся и рухнул низ Я бы там же и сгинул, пропал и сгнил Но меня приняли дети птиц И один укрывал меня пестрым крылом А другой надо мной кружил Третий был вонолик, вынул сердце мое И обратно его вложил Сын его белокрылый сиял в огне, Дочь его пела звездом Сибирь во мне. Сибирь во мне. Я был жив, я лежал на ладони его, Обращенный нутром к Творцу. И текли его слезы с ольхонских гор, Прикасаясь волной к лицу. Я очнулся, и воздух вокруг дрожал, И дрожала моя рука. И в груди моей пилась частица Байкала, Потому что я пил Байкал. Белокрылый сиял в огне, дочь его пела звездам Сибирь во мне. Сын его белокрылый сиял в огне, дочь его пела звезда.